Еду в магазин игрушек, кто со мной? Магазин. игрушек Я, я. Маска твоя где? Магазин без масок нельзя. Маски. за маской. Я пойду сейчас куплю себе маску. Маски, покупай маски, покупай маски. О, отличный выбор! Держи. Спасибо. У для вас подарок. Какой подарок? Секретные очки, теперь ты сможешь видеть все микробы. Спасибо, очень круто. Снимай много Хорошо, Милена, только ты должна быть обязательно послушной. Я за Хорошо, я согласен. Меня, как тебе конфетки? Вкусно. Надо быть послушной и носить в магазине маски. Давай заедем, по доночке купим буггел. Давай заедем. Мама, я обожаю подонок. Ребята, я люблю. Очень кушать буду Мы едим его редко, да, дочь? Да. Потому что деткам маленьким не нужно его часто кушать. То есть будем кушать дома, потому что перед едой нужно помыть ручки. Нам только нужно одеть чистые маски. Да. О, что вы хотели? Что случилось? Это ясно, Там многое города. Какую? Отличный выбор. С вас денежка. Денежка. Запомним магазин без масок нельзя. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, и пока всем.